Начнем мы с планеты, которая управляет вашим знаком, с Марса. Ведь Марс нас радует в декабре 2020 года. В предыдущем месяце в ноябре Марс был максимально медленным. Это было связано с тем, что он разворачивался в прямое движение. В декабре месяце Марс постепенно начинает набирать обороты. И, соответственно, вы как... Знак, который находится под управлением данной планеты, будете это очень ярко ощущать. В первую очередь Марс даст вам прилив сил, энергии, желания действовать. Он находится в вашем шестом секторе, поэтому могут решаться вопросы, связанные с работой, вашим здоровьем, самочувствием, привычками, те рутинные дела, которые было сложно решить, э, наконец-то дадут вам покой, и вы сможете с ними разобраться. До 14 декабря будет открыт коридор затмений на вашей оси 2 и 8 дом. Это значит, что очень много энергии и внимания будет требовать финансовая сторона вашей жизни. Именно в этот период могут происходить очень важные изменения в этих сферах. И коридор затмений ⁇ это поиск баланса между вашими личными финансами и финансами других людей, государственных структур, которые могут находиться в вашем распоряжении. Со 2 по 20 декабря Меркурий будет находиться в знаке Стрелец в вашем втором секторе, который отвечает за ваши личные заработанные финансы и также за покупки и траты. Меркурий ⁇ это планета, которая, в принципе, имеет отношение к торговле в астрологии, поэтому в декабре месяце может усиливаться ваше желание что-либо покупать или продавать. Также Меркурий любит учет, поэтому вы, скорее всего, можете заниматься подсчетом финансов, подведением определенных итогов. Меркурий, к тому же, отвечает за обсуждение каких-то тем, поэтому вы можете обсуждать важные финансовые вопросы либо с членами вашей семьи, либо, с, например, с партнерами, с коллегами по работе. 6 числа Венера будет делать трин к Нептуну. Венера до середины месяца будет находиться в вашем знаке, и особенно в начале месяца она даст о себе ярко знать, когда будет делать аспект к Нептуну. И это может дать вам приятные впечатления, эмоции. Это может дать целый океан эмоций. И в целом это аспект расслабления, отдыха. Скорее всего, вам будет сложно работать по графику, действовать по плану. В этот период вы больше склонны проводить время с теми, кто вам нравится и так, как вам нравится. 9 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну и будет затронут ваш сектор финансов. В этот день возможны финансовые траты, особенно если вы захотите кому-то сделать подарок или кому-то помочь. Но в целом этот день можно считать неблагоприятным для решения именно деловых вопросов финансовых. То есть если рассматривать вариант такой более бытовой, когда вы оказываете помощь и финансовую поддержку кому-то из ваших близких, это одно и это допустимо в этот день. Что касается более серьезных финансовых решений, то лучше их отложить на другое время. С 10 по 15 число Венера будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. И это для вас очень удачное время в финансовом плане, а также это время вашей личной ответственности в отношениях, в плане материального благосостояния. Будет затронут ваш третий сектор, который отвечает за поездки и тему автомобиля, поэтому вы можете быть заинтересованы в середине месяца в покупке автомобиля или как минимум будете обсуждать что-то очень ярко. Третий дом также отвечает за диалоги, обсуждения, переговоры или же бумажные дела. 11 числа Солнце будет в соединении с Южным узлом в вашем секторе финансов. И... Это очень серьезный такой момент. Вы можете проживать какие-то ситуации, которые были с вами ранее. Южный узел часто отсылает нас в прошлое, заставляет переосмыслить то, что мы делали ранее. Это может быть возврат, получения тех денег, которые вы ждали очень давно. К тому же Солнце будет в хорошем аспекте к Марсу. Поэтому в целом, 11-12 число — это исключительно благоприятное время для начинаний. Особенно это касается тех тем, которые очень долго тянулись в вашей жизни или по какой-то причине вы хотели что-то ранее начать, но у вас не получалось. 13 числа Меркурий будет делать квадрат к Нептуну. Поэтому опять финансовые дела нужно отложить на другой день. Этот аспект может давать путаницу, неразбериху, поэтому покупку техники однозначно на эту дату планировать не стоит. 14 числа будет солнечное затмение в вашем втором секторе, который отвечает за финансы. И это затмение будет в соединении с планетой Меркурий. Меркурий дает идеи, это планета, которая отвечает за мысли, переговоры. Поэтому очевидно, что вблизи этого солнечного затмения вы можете получать новые идеи по поводу заработка. Это могут быть новые предложения о работе. Это могут быть новые мысли по поводу того, как стоит развивать ваш бизнес. В целом это период, когда вы будете готовы переосмыслить ваш подход к финансам и принять какое-то новое важное решение. Сразу на следующий день после затмения Меркурий будет делать благоприятный аспект к Марсу, вашему правителю, поэтому в целом получится очень быстро осуществить задуманное. Поэтому я рекомендую вам вблизи этого солнечного затмения быстро реагировать на предложения, которые поступают, быстро принимать решения, так как в целом аспекты очень стремительные, и это требует нашей быстрой реакции, чтобы не упустить возможности. 15 числа Венера переходит в знак стрелец, ваш сектор финансов опять-таки, и будет в нем находиться по 8 января. Это очень хорошее время в материальном плане, и Очевидно, что в первой половине месяца будут происходить какие-то перемены. В связи с этим могут быть определенные переживания или ощущения нестабильности. Вторая половина месяца намного спокойнее, и это период, когда э, есть... Возможность себе что-то позволить в материальном плане даже свыше привычного уровня. Обратите также внимание на дату 20 декабря. Солнце и Меркурий соединятся в вашем финансовом секторе в этот день. И это также принесет важное сознание по поводу темы финансов, важные идеи, разговоры. А Опять-таки, если будут предложения в этот день, также не игнорируйте. 21 числа Юпитер и Сатурн соединятся в знаке Водолей в вашем четвертом секторе. Соединение этих двух планет является важнейшим событием 2020 -го года. И это несмотря на то, что 2020 год имеет очень много самых разнообразных астрологических событий. Это соединение открывает нам новую возможность. Это новый этап в эволюции как человечества, так и в личной эволюции каждого из нас. Четвертый сектор отвечает за недвижимость, семью, поэтому в вашей семейной жизни может начаться что-то принципиально новое. Это может быть решение, к примеру, переехать из квартиры в дом. Это может быть решение начать строить свой дом. Это может быть свадьба вашего сына. Или это может быть ваше решение жениться. Но в любом случае... Это однозначно какой-то новый этап в ваших взаимоотношениях именно внутри вашей семьи. Это может быть начало более дружеского и более дружеского общения, в котором есть понимание друг друга именно вот с вашими родственниками. 22 числа Уран соединится с Лилит в вашем седьмом доме. Вблизи этого соединения есть высокий риск конфликтов и непониманий с близким другом, с вашим партнером по браку, либо с коллегой по работе. Поэтому нужно быть поаккуратнее в плане общения с людьми, особенно нужно эмоции в сторону, отставлять так как лилит обычно дает искаженное понимание ситуации, а также чересчур эмоциональное реагирование на все происходящее. 23 числа Марс будет делать квадрат к плутону. Это аспект противостояния борьбы, это может дать определенное напряжение вам в плане работы, в плане общения с людьми опять-таки. Но это аспект повторяющийся, поэтому вам будет легко спрогнозировать, что же именно произойдет в вашей жизни. Впервые этот аспект проявил себя в середине августа, второй раз вблизи 10 октября, и это будет третий заключительный раз. Поэтому события по этим датам могут быть похожими, либо даже взаимосвязанными. Но в целом этот аспект подразумевает борьбу, то, что нужно будет вложить силы для того, чтобы получить тот результат, который вас удовлетворит. И это будет касаться темы работы. И это может также обозначать то, что у вас будет много накопившихся задач, которые нужно будет решить в кратчайшие сроки. Старайтесь позаботиться о том, чтобы было как, как можно меньше работы в конце месяца. Для этого выполняйте все в срок. 25-28 числа Меркурий и Солнце будут в хорошем аспекте к Урану, но Лилит еще далеко не убежит, поэтому все равно нужно фильтровать эмоции в этот период. Но все же эти аспекты могут принести. Неожиданные разговоры, встречи, какие-то сюрпризы. В целом конец года может вас удивить. 30 числа будет полнолуние в раке, в вашем девятом доме. Полнолуние это всегда кульминация, завершение какого-то процесса, подведение итогов. Очень, кстати, если рассматривать, что это последний месяц в году и самый конец последнего 12 месяца. В день полнолуния Венера будет делать квадратуру к Нептуну. И это говорит о том, что может присутствовать некоторое разочарование именно в плане материальных достижений, которые были у вас в этом году. Старайтесь все таки фокусировать свое внимание на положительных сторонах, этого сложного и очень динамичного 2020 года. А также, несмотря на вот эти энергии завершения, стоит продумывать э, то, каким вы хотите увидеть свой 2021 год. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за то, что досмотрели его до конца. Спасибо за то, что были со мной в 2020 году. И до встречи в новом первом году. Всем пока-пока!